Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем узор вот этот вот Брунела Кучинели ажурные ромбы, много очень новой коллекции изделий. Там и топ, там и джемпер, там и кардиган связан этим узором. Много изделий. Все выполнены очень как бы с простым кроем и вот этим вот узором. Вот вы знаете, я начала его вязать, я что-то его откладывала, ну а да, его раз-два, раз-два. Раз, два, я проморочилась целый день, ну не целый день, вру, вру, ну часа три-четыре я точно над ним просидела, я сразу вязала два рапорта, я, ну в общем, пришлось мне перевязывать, пока тут оказываются важные уклоны влево-вправо, очень-очень поэтому мы сейчас этот узорчик разберем по попетельно он не такой маленький девчоночки он состоит из 22 петель и целых 40 рядов и вот я же говорю тут важно вправо влево важно очень важно ну правильно ну, начать дырку распределить где она впереди, где она сзади, двух вместе. В общем, нарисовалась у меня вот такая вот схема. Девчоночки, пожалуйста, заскриниваем. Вот. На этой схеме у нас точками я обозначила лицевую петлю, чтобы э, не заморачиваться. Ну и две вместе с уклоном влево, туда идет полосочка. Накид, это понятно. И вот две вместе с уклоном вправо, туда идет полосочка. Итак, я буду вот так вот прям, сейчас я ручку возьму, чтобы не путаться с самой, я буду обозначать ряд, какой я вяжу, потому что я сама мадам такая, которая может быстро запутаться и запутать вас. Значит, у меня здесь, что у меня здесь, я набрала 24 петли, 2 кромочные, и единственное, что удобно в этом узоре, я попробовала сначала, здесь не нужно для симметрии набирать петли, то есть вот Число петель кратное 22. А там я э, смотрела, вот, когда я раз, рассматривала на красном джемпере этот узор позже, там два ромба. С одной стороны кусок ромба больше, с другой стороны кусок ромба меньше. Я что-то не поняла. Это же Брунелла Кучинелли. Ну, в общем, первый ряд, девчонки. Заскриньте себе, потому что здесь, если будете смотреть в экран, потеряетесь. У вас должна быть где-то рядышком лежать эта схема. Итак, кромочные я не считаю. Первым делом у нас 10 лицевых. Первый ряд 10 лицевых. Две вместе лицевой с уклоном влево. Накид. И 10 лицевых. 10. кромочная все изнаночные ряды мы вяжем изнаночной петлей я их вырежу из видео чтобы они нас не задерживали будут у меня только лицевые ряды значит изнаночный ряд лицевой накиды ой изнаночный ряд изнаночной накид тоже провязывается изнаночной все и далее я изнаночные ряды не показываю Так, второй ряд, ой, третий ряд, второй у нас изнаночный, третий ряд, 10 лицевых, кромочная я тоже не считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь мы начинаем с накида, накид, две вместе с уклоном вправо. Накид 2 вместе с уклоном вправо, вот они, видите? Здесь у нас начиналось с двух месте, а здесь с накида, и далее 8 лицевых: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочная и изнаночный ряд. 5 ряд 8 лицевых 2 вместе лицевой склоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид и две вместе лицевой с уклоном влево накид. Три раза мы это сделали. Далее 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, кромочная и изнаночный ряд. Ряд. так что у нас тут 8 лицевых накид 2 вместе с уклоном вправо так 4 раза накид 2 вместе с уклоном вправо 2, накид, с уклоном вправо 3, накид, 2 вместе с уклоном вправо 4 и 6 лицевых, кромочная и изнаночный ряд. Девятый ряд. Шесть лицевых. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Две вместе лицевой с уклоном влево. Накид. Две вместе с лицевой с уклоном влево. Накид. Всего пять раз так делаем. Три. 4 5 и заканчиваем накидом и 5 ряд да и 66 лицевых 1 2 3 4 5 6 кромочная изнаночный ряд двенадцатый ряд, шесть лицевых, так, шесть лицевых, накид две вместе лицевой с уклоном вправо. Так, шесть раз накид. Два, три, четыре. Есть и 4 лицевые. Кромочный и изнаночный ряд. Тринадцатый ряд. Четыре лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Накид. так 7 раз. 7 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, все правильно. 3, 4, 5, 6. Семь и четыре лицевые. Остановочный ряд, пятнадцатый ряд, четыре лицевые, две вместе лицевой склоном вправо и так 8 раз 1 2 3 4 5 Заканчиваем накидом ой, двумя вместе и две лицевые, так изнаночный ряд, кромочная изнаночный, так семнадцатый ряд, две лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид, и далее две вместе накид вяжем таким образом: 8 раз 9 девять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять раз в семнадцатом ряду раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Семнадцатый ряд. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все правильно. Потерялась в расчетах, девчонки. Девять раз и две лицевые. Начали двумя лицевыми и закончили двумя лицевыми. Тут как начнешь считать с этими накидами, теряешься. Изнаночный ряд. Вот я же говорю, казалось бы, простой узор. Но тут важно от лицевой ну да, от вот этих вот двух, двух вместе, где они в начале, в конце, влево, вправо уклон, э, в начале или в конце накид потом вроде бы чуть-чуть приспосабливаешься поначалу я, почему я затормозила так, потому что вот запуталась в этих двух месте хорошо было это, ну, оригинал я его увеличила максимально и уже по петельно, по оригиналу как бы считала это все так, поехали дальше 19 ряд 2 лицевые здесь мы начинаем с накида и 10 у нас будет 10 повторений 2 лицевые 2 лицевые накид 2 вместе с уклоном вправо 10 раз всего накид две вместе вправо это второй раз у меня 2 пять, шесть, восемь, девять и десять все, здесь уже у нас петли заканчивается раппорта, ну то есть и <смех> заканчивается лицевые петли заканчивается, вот. Ну а в вязание это у вас вот такой вот треугольник вот, ну, ромб лицевой. Так, 21 первый ряд. 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид и всего 11 раз раппорт у нас состоится с 22 петель, то есть вот есть наш рапорт, это один ромб, вот, при соединении вот этой вот схемы, 1, 2, 3, у вас получится такое количество ромбов, вот сколько схемок вы соедините сколько раз по 22 петли вы наберете вот изнаночный ряд И это мы в половине высоты этого ромба сейчас мы пойдем уже на уменьшение Третий ряд все идем на уменьшение девчонки 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо Вот тут тоже у меня загвоздка была все не могла понять как она чтобы ромб 10 действительно получился и так всего 10 10 раз и Я там накид. Вы видите, у меня здесь нет накида в конце. Вот уже... Ж. Ой, девчонки. Здесь вот в предыдущем ряду должен был быть накид. И мы его сейчас должны провязать вместе. Вот так вот с этой петлей сделать накид и провязать вместе. так ух, 24 ряд изнаночный не забудьте девчонки в двадцать третьем ряду ой, в двадцать первом ряду вот этот вот накид я забыла сделать не забудьте его сделать 25 ряд. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Накид. И так повторяем 9 раз. Это у меня 1. 2. 3. 4. 5. 6 семь, восемь, девять и 2 лицевые, кромочная и изнаночный ряд. Так, двадцать седьмой ряд. Четыре лицевые, раз, два, три, четыре, накид, две вместе лицевой с уклоном вправо, и так повторяем восемь раз, раз. Два, три. Четыре. 7 8 так и 2 лицевые 1 2 кромочная и изнаночный ряд 29 ряд 4 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид и так 7 раз 1 2 3 4 5 6 7 4 лицевых кромочная изнаночный ряд вот видите уже наш ромбик вырисовывается красиво и здесь он он действительно ромбик он не косит он не не, не и так 31 ряд 6 лицевых Раз, два четыре пять шесть накид две вместе лицевой с уклоном вправо вот так шесть раз раз два три четыре 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 и заканчиваем 2 вместе 6 и 4 лицевые 1 4 кромочная и изнаночный ряд и ряд. так шесть лицевых. ты вместе с уклоном влево накид и так пять раз. Два. Три, четыре, Пять и шесть лицевых. Изнаночный ряд. Тридцать пятый ряд. Восемь лицевых теперь у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Накид две вместе лицевой с уклоном вправо. так четыре раза. Два, три. 4 и 6 лицевых кромочная изнаночный ряд седьмой последний прекрасно 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе лицевой с уклоном влево накид и так три раза 2 и 3 и тут у нас 8 лицевых 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. И изнаночная. Ой, ну, кромочная. Изнаночный ряд изнаночными петлями. так тридцать девятый последний ряд 10 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо один раз и накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо второй раз все и здесь у нас 8 петель 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Изнаночная. Все, девчонки, еще изнаночный ряд. И и с первого ряда там у нас один раз, один накид. И вот оно соединится в красивый, красивый ромбик Смотрите, как красиво схемку убираю. Ровненький, ничего никуда не косит. Вот. А если не соблюдать вот эти уклоны влево-вправо, начнет перекашивать этот рунд. Вот такой вот он у нас красивый, ровный. Я же говорю, казалось бы, простейший узор, но сколько нюансов. Да, накид 2 вместе, но ну, нет, не так-то все просто, как казалось. Вот этот образец, кстати, у меня из хлопка связан. Если будете вязать летние вещи, кардиганчик, там топик, посмотрите, я думаю, вы видели уже мое видео с обзором этих моделей. Вот, бежите. Я, хотя он мне не нравился, но вот сейчас вот уже, уже и понравилось. Может, может, я тут квадратный ток и свяжу все-таки. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.